Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автоинструмента Кенгрой 060 МДА. Набор на 60 предметов. Кенгрой это фирма тайваньская, выпускает профессиональный инструмент. Материал затовления инструмента, то есть сталь, Ромбонадевая. Вот такая идет прокладка между двух крышек. В данном наборе она тонкая. Упаковка набора. Полноценный ящик -картон, из картона. Гарантия на инструмент один год указывает производитель. Что еще? Ну и где изготавливается. Made in Taiwan. Germany Technology. Почему указывается на наборах Джомани? Потому что кенгурой выпускался до конца 80-х годов в Германии. После выпускался и выпускается на острове Тайвань. Начнем мы с трещотки. Трещотка на 24 зуба, силовая. Рукоятка полностью пластик черного цвета. Вот такая рукоятка. Трещотка прямая. Реверс. Переключение, быстрый сброс, фиксация головки. Надели, нажали, быстро сняли. Ну и по обозначениям сразу скажу, на металле, на трещотках. Надпись на каждой единице хром-банадевая сталь. Джомани, кингрой, логотип. На головках также присутствует номер по каталогу. В каталоге «Тенгрой» можно найти головку, допустим, на, здесь у нас, на 15 мм, если она у вас потерялась. Набор под 1,2 дюйма. То есть одна трещотка под 1,2 дюйма. Далее. В наборе Т-образный вороток также есть. Адаптер отдельно и удлинитель на 250 мм. Одеваете адаптер и получаете вороток с плавающей головкой Т-образной. Снимаете адаптер, получаете удлинитель 250 мм. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3,8 на одну вторую дюйма. Кардан для труднодоступных мест, работать под углом. Две головки свечные 21 и 16 миллиметров внутри резиновые вставки. Так, еще у нас два удлинителя идут. Это поменьше удлинитель на 75 миллиметров и в средний 125 миллиметров. То есть в наборе получаем три удлинителя: 250, 125 и 75. Адаптер под биты. Вот биты у нас верхней крышки внизу идут. Это шестигранные, шлицевые, крестовые и биты TORX. Вставляете в адаптер нужную биту и адаптер подсоединяете к трещотке. Можете также использовать еще и линейку. Общее количество бит в наборе 25 штук. Так, далее. Головки. Головки короткие, 18 штук. Самая маленькая у нас 10, самая большая идет 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 214 грамм. Ну, видите, особенность набора в кенгрой, синяя полоска посередине головки. Также кенгрой, хромбонадий, джомани. Сверху нанесено защитное покрытие матового цвета. Набор длинных головок. В наборе здесь их немного, всего лишь 8 штук. Размеры 10, 11, 12, 13, 14... Так, снова. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22. Дальше вторая, самая большая. С комплектацией все. Э -э, набор поставляется в пластиковом кейсе. Синего цвета. Соединяет две крышки пластиковой зависа. Широкая. Запирание на пластиковые защелки. Они снимаются. Можно заменить. Инструмент верхней крышки хорошо держится, не выпадает. Вес набора 5,5 кг. Так, габарите кейса. Теперь. Вес 5,5 килограмма, длина 31, ширина 40, высота 8,5 см. На верхней крышке логотип Kengroid Professional Tools Jumani STD. Также есть отверстие, чтобы можно было закрыть набор, чтобы из вас никто туда не лез. Хороший, качественный кейс. Гарантия на набор и составляет 1 год. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Если понравилось видео, ставьте лайк. За подписку на канал, за оставленный комментарий. Также делаем дополнительную скидку в нашем интернет-магазине при заказе. Спасибо!